Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Мне бы хотелось озвучить последние мои результаты по применению биоэнергомассажера. Ну, возможно, вы знаете, ну для некоторых может быть неизвестно, что я уже вообще в компании почти 8 лет, решила все свои вопросы по здоровью. И вот в последних полтора года у моем окружении появились вот такие свежие результаты по применению биоэнергомассажера. У нас уже 6 девушек, женщин, девушек, которым ставили диагноз бесплодия после нескольких сеансов на биоэнергомассажере наступала долгожданная беременность. Вот одна из девушек хочу сказать, что после 10 лет бесплодия, после трех эко не дала результата, и вот несколько сеансов на биоэнергомассажере вот дали такой потрясающий результат. И в марте 2020 года эта девушка уже родила мальчика, и я приглашаю всех, кто еще не знаком с процедурой биоэнергорегуляции, обязательно попробовать. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые могут вам рассказать, показать э, вот этот массаж, как он, э, как он действует, как он работает на человека. Действительно, это потрясающие результаты. Я благодарю вас, что вы досмотрели до конца мое видео. Приглашаем всех на сеанс биоэнергорегуляции.